Всем привет дорогие друзья! В этом видео я расскажу про новый интересный проект, называется Worex. В общем, что у нас по проекту? Проект появился совсем недавно. Наверное, сутки прошли от силы, если не меньше. В общем, по проекту у нас как бы разрабатывается платформа для, скажем так, общего применения. Она будет, я так понимаю, не совсем как бы здесь все понятно, мне было написано но они пытаются интегрировать ее во все, что только получится. То есть в э, бизнес везде ее будут сувать, скажем так, продвигаться через систему этого блокчейна. как бы Я еще не совсем понимаю, как это будет правильно все работать. Может быть я чего-то ну, лично для себя не понял. Ну, в общем, ладно. Кому будет интересно, сможете тут почитать. Может кто-то для себя что-то новое откроет. В общем, спецификация по проекту. Всего 21 миллион монет будет. Примайн у них 100 тысяч монет. Это меньше, чем полпроцента. Это прям вообще easy берут. Положили себе в карман совсем немного. Ну, не знаю даже. Это, наверное, самый маленький примайн, который я видел из всех проектов. Так, дальше у нас. У нас идет награда за блок с увеличением. Две монеты, 4, 8, 12, 16, пошло, поехало. А потом, после какого, 200 тысячного, 601 блока, у нас награда стабилизируется 4 монеты. И так получается до бесконечности. Неизвестно, ну, я так понимаю, до бесконечности, да, то и поры пока будет жить система. То есть, будет потом все время уже по 4 монеты дальше капать. Так, как у нас распределяется награда? 80% у нас забирает мастернода, 20% идет, идет на поз. На мастерноду нам нужно, получается, 1000 монет ворекс. Так, и минимальная типа, стакинг у нас 60 минут. То есть у нас, как вы понимаете, тут поз и ноды. Каждый выбирает, где ему удобнее и, скажем так, где лучше копать денежки. Также по дорожной карте, что у нас? Вот они у нас появились, да? Обещает листинг То есть в мае провести Сейчас идет предпродажа монет Дальнейшее развитие но дальнейшее развитие посмотрим Главное чтобы хотя бы до биржи дошли да? Если вот этим было все хорошо Но дальше уже будет Как они будут развиваться И надеюсь что если вдруг выйдет на биржу Данный проект потом Кто нибудь не сольет его курс Допустим в самое дно Также что у нас по биржам по биржам у них в планах криптобрайдж и криптопия. Это, блин, дорогие, хорошие биржи. Так что, думаю, если на такую биржу монета попадает, тогда у нее объем торгов будет хороший. И, в принципе, я не думаю, что я прям так сольют сразу. То есть, людей будет много. Там, наверное, сначала курс попрыгает, потом более-менее стабилизируется. Но, как бы, не нам сейчас задать насчет этого. Так, с биржами мы разобрались. Дальше у нас мастернода онлайн. Будем смотреть, где у нас будет джоница. По крайней мере, сейчас есть уже на мастернода топ. На мастернода топ. Когда заходим, видим, у нас получается сейчас на данный момент цена монеты 2 доллара 81 цент. То есть, как бы сами понимаете, да, нода стоит не 5 копеек, если покупать ноду на тысячу монет. Но в принципе. Подумать над этим можно будет. Насчет нот, как я вам уже и раньше рассказывал, это все происходит у нас в Discord. То есть там договариваетесь, там покупаете монеты. Там, в общем, вся движуха идет в Discord. Также есть тема на форуме у них здесь. Можно будет зайти на форум почитать, кому что интересно. Тут вот есть программа Bounty. Если вы там знаете какой-нибудь язык и переведете, допустим, статью на определенный язык не Google Translate, а правильно, как вы, вот, разговаривать человек. Ну, сами понимаете, чтобы это было как бы все по-честному. Вы получите, допустим, 150 монет. 150 монет по такому курсу, сами считайте, это примерно, блин, 400 с копейками баксов. Это довольно-таки хорошие деньги. И опять же, можно поучаствовать в разных, скажем так, в баунти, в аирдропах. Это даже просто, блин, в баунти, самое простое. Написал комментарий, тебе дали 5 монет. 5 монет, это, блин, сами понимаете, это уже, грубо говоря, курс, если немножко поднимется, это 15 баксов. Некоторым приходится за 15 баксов работать неделю. Ну, кстати, ладно, я увеличил, но опять же, почему бы этому не быть, можно здесь поучаствовать. Так, вроде бы по проекту разобрались. А, забыл сказать, алгоритм у нас Quark. Так что с этим мы разобрались. В общем, ребята, проект интересный. Я подумаю. Наверное, все-таки тоже сюда за, залью сюда немного денег. Посмотрим, что с этого получится. Будем следить за проектом. Также, если будут какие-то, допустим, интересные новости по проекту, буду выбрасывать их, скажем так, в видосах. Возможно, запилю видео по мастерноде по этому проекту. Ну, в общем, посмотрим. Но пока у меня на этом все. Пишите свои комментарии под видео, задавайте вопросы, кого что интересует. Поддержите лайком, подписывайтесь на канал. Давайте мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.